Так, uh, короче, ладно, это последняя попытка записать это видео mm, В общем, я реально не хотел записывать этот видос uh, на эту тему Потому что все-таки это для... Больших просмотров, да, это не совсем там, моя тематика, ну ладно, пусть будет, да, как бы. Вот, Ютубу YouTube, YouTube надо, чтобы э, люди выпускали больше видео, кстати, тоже тупо, но от этого зависит количество просмотров и э, количество э, возможной аудитории, которому э, YouTube может показать твои видео, порекомендовать этот канал. В общем, ты как бы должен не совсем всегда делать э, ролики от души, а должен иногда делать то, что просто трендово. YouTube, спасибо, брат. Ай, YouTube, да, и молодец, YouTube. А -а -а -а. Вот. Ну, короче, ладно. Постараемся все равно какую-то пользу в это видео запустить. Просто, может, кто, если интересуется, есть ли разница. Мы сейчас, да, завалили видом 22 августа даже, да, сегодня 21 21 августа 22 года и мы болели также прошлым летом в том году вот и на самом деле разница есть и в целом в хорошую сторону я считаю потому что протекает все это легче если в том году я вот помню реально блин Температура там где-то неделю держалась, а, в этот раз там типа три дня. И, ну и в целом как бы полегче. В целом все то же самое, но на 50 процентов, да даже процентов на 60 легче. Вот, все это протекает, как обычный грипп, как раньше мы болели в детстве. Ничего такого супер необычного я не вижу. вот а, пусть, этот, пусть это видео будет все-таки, наверное, коротким Чего его растягивать Нафига оно нам надо? Вот Но Единственный момент а, Да, кстати, пока не забыл Вот в тот раз у меня пропадали запахи и вкусы В этот раз, по-моему, запахи пропали типа на день А в тот раз прям реально там почти, не знаю, на полторы недели где-то в этот раз, там, ну, прям, блин, на день пропали запахи, вкусы, вкусы не пропадали. Блин, ну, на меня божья коровка залетела в дом. Классно. А, ладно. Вот. М -м да. И что я хотел сказать? М -м большая пауза. Большая, большая, длительная пауза. Мы это вырежем и обрежем. Вот, да, и в этот раз, хотя и в тот раз такое было, у меня какой-то привкус какого-то жесткого кисляка во рту. Кисляка перемешку с какой-то... ну Короче, это какое-то неприятное чувство. Как будто что-то кислое и что-то... Ну, короче, такое прям приторное какое-то чувство, вкус, который прям бесит. Вот в тот раз он тоже был. В тот, в тот раз он долго достаточно у меня держался. Не знаю, посмотрим, сколько продержится в этот раз. Ну, вот второй день держится уже, кстати. Напишите, если у вас что-нибудь есть подобное. Вот, и вообще, если сейчас болеете, как у вас протекает, потому что интересно, я читаю, люди читают. Вот, посмотрим, типа, у кого что, как ну вот, собственно, и все. Наверное, тут больше нечего сказать. Так что давайте, если заболели, если гуглите, если, ну, смотрите эту инфу в интернете, значит, наверное, скорее всего, вы и приболели. Так что сильно не парьтесь, по идее гораздо легче это все протекает штука э, история кстати кстати о да давайте-ка я похвалю пожалуй нашу нашу медицину прям ну по крайней мере москве да там э, дальше я, я не знаю вот но э, вызывали врача на дом э, принесли таблетки очень классные какие-то из Нидерландов, ну, какие-то там, в общем, хорошие таблетки Лангеврио, вроде бы, вот. То есть, раньше там, по-моему, давали, ну, сейчас прям не помню точно, но типа что-то ингавирина, ну, какое-то противовирусное. Сейчас прям какие-то очень хорошие таблетки дают, а что аналоги вроде стоят, мы ну, что-то смотрели, там, в районе 5-6 тысяч таких таблеток, вот. То есть, какие-то прям зарубежные хорошие таблетки, блин. Ну это круто. Вот прям молодцы. Ну реально. Вот за это прям вообще респект. Прям мне душа порадовалась. Прям у меня матушка запела вот здесь в груди. Матушка Россиюшка. А, давайте в том же духе продолжать. Это круто. Прям вообще. Вот на заметочку, на заметочку вообще. Вот если ты там работаешь, да, чиновником или, ну, в какой-то там нашей структуре, м -м, даже вот такие вот мелкие штуки, они важны, не очень важны. Потому что прям, ну, я прям почувствовал такой, да, блин, м -м, круто все-таки, круто. Такие таблеточки получить-то, да? Вот. Где-нибудь-то, может быть, в другой стране, если вы содрали там. Очень-очень хорошо. Да и вообще, бесплатной такой медицины, конечно, нигде ее нет. Вот. А, да. Ладно. Не об этом видео. Мы, кстати, отдельно запишем тему, наверное, пособираем мнение вообще Россия. Вот. И.. Ну, я реально, я патриот, мне много моментов каких-то не нравится, вот, э -э, но, но я, я я и собираю и как и плохие моменты, так и хорошие, стараюсь как бы честно о них говорить, типа, ну, цель какая? Цель, чтобы остались только хорошие какие-то моменты, да, ну, мне просто нравится, не знаю, делать что-то хорошее, чтобы люди радовались, такие, е -е, блин, круто, классно, офигенно. Вот. Мне кажется, нам бы, наверное, это всем бы стоило бы делать. Искать что это хорошее. Мы с вами потом сделаем, если, если вдруг этот канал реально а, разродится и как это... Чуть-чуть увеличится Станет чем-то таким более влиятельным Ну, информационно То, блин, у меня, ребят, такие интересные есть проекты И причем в которых реально мы можем все просто участвовать Просто все Не типа Как бы вы мне будете делать вот это вот Как это про просмотры И как для многих блогеров, да Вот эта штука Типа Делать просмотры там и Пес, я, ребята, от темы улетел совсем. ладно, вот, блин, вот мне всегда все равно возвращает какую-то такую философскую штуку. Вот, короче, да, это давайте мы с вами отдельно. В общем, я бы хотел бы что-то сделать интересное, и если этот реально канал, наверное, да, я закончу свою мысль, если этот канал будет хорошо работать, вот, то я бы хотел бы это все делать с вами. Потому что я, во-первых, ненавижу быть один. Это отстойно. И единственное, что я понимаю и усылал, наверное, свои 27 лет, самое крутое это работать вместе большим охрененным коллективом сплоченно, разумно и с такими, со светлыми идеями, наверное создающими, отдающими, не пожирающими в тебя, а, Типа там что-то стырить, давайте мне там бабки Не, говно Все должны быть бабки Вот, может быть, будет их поменьше Но они будут у всех, не знаю Все будут счастливы и приносить друг другу еще больше бабок Это вот, наверное, если зарабатывать бабки То мы с вами будем, наверное, зарабатывать их вместе Когда-нибудь, ну это можно будет использовать, идеи, идеи есть, идей много, вот, причем, я думаю, прикольных, так что посмотрим, куда этот корабль приплывет, вот, я буду делать для этого, стараться делать все, что в моих силах, ну и вы тоже не подкачивайте, если вам это интересно, то, то -го. давайте, давайте делать, вот, все. Э, Жестко увелся вообще. Не в то нахрен русло, но давайте используем эту тупую тему, чтобы похайтаться, э, получить лишние просмотры. Как что-то может быть полезно. Все, давайте, пока. Обнял, приподнял. Э, короче, ну, что ты? все, то знаешь. Давай, все.